пункты оккупации то есть я видела в окно э, танк э, и э, как бы военные и там просто у ну, военного там такая в общем э, пушка на плече э, огромная то есть и, и, и, он так вот, вот вот вот так вы проезжаете и он так за смотрит чемодан я собиралась во несколько раз Потому что а первый раз я собирала, ну, один у меня был там документы, э, ну, как бы нужные какие-то, компьютер, там еще какие-то, то есть это чемоданчик совсем был. И свой основной чемодан собирала несколько раз и, э, ну, <laughs> каких-то странных вещей я еще набрала, э, э, ну как бы, так я набрала какие-то, чтобы ценные вещи, чтобы, возможно, я могла их продать. Поэтому я забрала там шубу. Э, Алёна бизнесмен. <смех> забрала, да, забрала там фен, дайсон бух. <смех> ну каких-то странных вещей вообще набрала я. Потом смотрела, ну как бы, и, ну я вообще не понимала логику. Но в принципе в чем-то она была, что хотя бы вещи, которые имеют хотя бы какую-то ценность, потому что я не понимала, куда я еду, что будет. на пошла на эвакуацию. Мы долго очень ждали автобуса, наверное, часа четыре. Я даже, мне кажется, не, не ну, У меня такое состояние уже было атрофированное. Вот. И моя мама с Сочи мама, решила сходить к сестре, посмотреть, как они. Я с ними попрощалась, и я плакала, потому что я понимала, что мы можем больше никогда не увидеться. Мама радовалась, что у меня хоть появился шанс спастись. Ну и минуту, там, я не знаю, сколько прошло, я вижу, мама возвращается. В Сочи, мама. ну, мы все еще ждем этот копус. И ну, как бы очень подходит и говорит. Алена, если ты не уедешь, иди туда к Свете, потому что у них у них очень хороший погреб, и ты, как бы, там тебе будет надежнее, потому что если у нас дома что-то случится, от нашего дома не останется ничего». Поворачиваю голову, вижу, что идет моя сестра, племянница, ну и сестры муж. У меня аж свет в глазах появился просто, потому что я поняла, что я еду не одна, и я их не видела две недели. Сестра вообще, она пришла, значит, Курточки в том, чем она, ну, была там во дворе, она похлокастром. Все люди, которые стояли, выглядели очень плохо. Вот, с ним было страшно, все были грязные. И сестра с собой просто взяла, у нее был портфельчик такой небольшой, были просто документы, зубная щетка, какое-то белье и деньги все. Я все пыталась хотя бы что-то утащить с собой. Вот, то сестра пришла просто без ничего. То есть она в таком смысле говорит ничего страшного, все купим. Главное выжить. Мы очень медленно ехали, очень, я не знаю, 30-40 километров в час, наверное. Проезжали пункты оккупации, то есть я видела в окно танк и как бы, военные, и там просто у военного там такая, в общем, пушка на плече огромная. То есть он такой, вот так вы проезжаете, и он так за не смотрит. Ну то есть в тот момент... Российские военные. Чезусы. Да, да, да. Ру, русские, да. Потом, когда мы уже заехали, проехали в Белогородку, и нам в окно машет наш здесь как бы флаг украинский, да, нашитки, вот. И, то есть, он нам машет, а ты просто сидишь в таком шоке, и ты не понимаешь, кто это, и почему он машет. Потом только осознание происходит, что ты выехала. Вот. И нас начали там кормить каким-то, что какую-то еду. в том состоянии, как бы, еды совершенно уже не хотелось. Ты в таком просто шоке, потому что ты, опять. Чуть не умер, и нас пересадили в городские автобусы, и тогда привезли на вокзал в Киев. Я как бы немножко была в шоке, потому что в Киеве, да, собственно, ничего нет. Ну, там как бы, да, ежи военные ходят, полумрак, но как бы не все так светится. Но там нет того, что было у нас, конечно, это первый шок был. Потом мы сели в электричку, которая вакуационная была бесплатная электричка деревянное вот сиденье, которые это не какой поезд, ну, там, там, спальня или нет Мы просто вот так вот сели на эти деревянные просто поехали без света mm -hmm. вот. И вот так мы доехали до Львова У меня было еще разочарование, что там вообще люди даже не осознают, что в другом месте где-то война Мне было очень сложно и мне просто хотелось спрятаться и не выходить из дома. Дальше я поехала в Испанию. Спасибо огромное моим друзьям. Я не знаю, меня откачивали, назовем это так. Я очень долго еще переживала, потому что ну, все же мама была в оккупации. И как бы спалось, мне далеко неспокойно. Мы старались звониваться. Мы договорились там раз-два дня. Старались держать связь. Когда уже ушли оккупанты с Ворзеля, это было конец марта. Вот. Но так как там еще не было ни света, ни чего выехать как бы туда было, еще не разрешали, потому что это все заминировано было. Но, то я еще была в Испании, улетела я 15 мая, ну, вот, и пока я доехала, ну, долетела в Варшаву, с Варшавы, как бы, на моему доехала домой. Какие были твои первые впечатления после повердения? Какие горзли сейчас? У меня было отрицание того, что там происходили какие-то действия. То есть мне не хотелось э, осознавать, что ну, вот здесь бомбили, вот здесь разбомбили, э, что разрушены дома, и мне не хотелось это совершенно там выставлять как-то в stories Хотелось немножко от этого отойти наоборот и видеть э, в своем борзале, что-то прекрасное, как там цветы-цветы, они начали распускаться Там дома, у нас красивый сад, и как-то, ну, концентрироваться больше на этом. Я вернулась, мы вообще, мы не могли обниматься, мы не могли поверить в то, что мы вместе, и у меня еще такое состояние после дорожки немножко было, после перелета и автобуса, да, то есть мне казалось, что я сплю. Но мы договорились не говорить больше об этом. Ну, то есть мы договорились не говорить. Потому что это насколько больно было, что мы как-то решили сосредоточиться на, на чем-то более хорошем. Мы все вместе, слава богу, ну, вот, что. Выжили и дом наш уцелел, да. Там, ну, как бы, крышу побила, немного забор. Там, ну, может, стены там, э, ну, то есть, колонна, может, там, чуть-чуть за домом упалилась. Но в принципе, как бы не критично. Ну, то есть отремонтировали, и все, да. А, вот. а еще у него просто была история сардиной это когда была эвакуация мама мне когда пришла когда я уже стояла в очереди, она шла к сестре она мне взяла какие-то сардины консервы какие-то, воду там, чтобы вдруг если там будут расстреливать автобус и я там буду бродить где-то по лесу чтобы. У меня э, была какая-то еда и вода. Да, то есть, когда я уже приехала в Львов, и мы э, с сестрой, у меня хоть чемоданчик был, я начала там доставать какие-то вещи, там, племяннице какой-то гольфик, сестре какую-то футболочку, там, что у меня было, начала делить вещи, чтобы, потому что они вообще без ничего. А, вот, я оставила им, говорю, ну, с я буду лететь дальше, как бы я не буду брать, оставлю вам. И, собственно, когда я уже вернулась, и мы собрались снова на ужин. Сестра принесла эту сардину, и мы просто за этим крылым столом, который сидели всей семьей. Мы открыли эту сардину, и все просто сели по кусочку. это такая жирная, крупная точка в этой истории? Не знаю, я просто стараюсь оставить это позади себя, всю эту историю, но тем не менее, когда происходят какие-то взрывы... Вот в Киеве были недавно взрывы, дрон летал, я слышала автоматы после того, того количества взрывов, которое было. В Борзале тело как-то себя по-странному вело, совершенно у меня мышцы, они сразу такие, как бы, ну, холодно сразу в, тело, в теле было от взрывов, и мышцы такие мягкие становились какие-то, и у меня очень были неприятные судороги в животе во время взрывов. У меня до сих пор ну, на взрывы там и э, на какой-то шум, на хлопки, на, на какие-то выстрелы, на, на у меня неадекватная реакция ну, конечно, триггерит очень. Вот эти моменты, они с, останутся со мной, конечно, навсегда, а так я считаю, что, в принципе, то, что как бы мы пережили, ну, я такой молодцом, мне кажется. Я как-то уже более-менее... Ну, Легче. Скажи, почему ты решила вернуться в Украину и не ждать Дня Перемоги, а вернуться сейчас, когда это пор не так безопасно, как хотелось Я и так в жизни много путешествовала и до какого-то периода я поняла, что я хочу быть дома и не хорошо дома, Потому что я не хочу строить жизнь где-то там. И... Основная причина — это, конечно, что у меня родственники, ну, как бы, когда ты прощаешься с ними на такой ноте, что ты их никогда больше не увидишь, и у не увидитесь, то, ну, конечно, это была основная причина. Спасибо тебе большое. На такой ноте, я думаю, я уже и так тебя выжила трошки, как лимончик, снова тебя перенесла в тот час. Но я думаю, что людям будет интересно это увидеть в интервью, и каждая история уникальна, твоя тоже. Я вот, у меня какая-то как гордость, потому что я тебя знаю, ты такая девочка-девочка. А ты через это прошла, и для меня ты такая вот боядь. Вот тут даже как голос по ичему звучит, какие-то такие фразы, знаешь, которые до этого, возможно, ты никогда не сказала. А сейчас ты понимаешь, насколько это было тяжко. Будет так. На самом деле, мне кажется, украинцы не очень сильные. Ну вот, и ну, я думаю, им под силу многое, вот.